На Дауглопилской карте мест для прогулок и отдыха продолжают появляться новые интересные объекты. Один из них – музыкальный сквер на Эспланаде, строительство которого завершилось несколько дней назад. В этом необычном месте каждый может стать свидетелем рождения музыки и создать собственную прекрасную мелодию. Центральной темой новой зоны отдыха и прогулок стали звуки музыки в городской среде. Это очень символично, потому что объект находится прямо напротив Дауглопилской музыкальной средней школы имени Станислава Брока, представители которой устроили музыкальный перформы в честь открытия сквера. Используя не только привычные профессиональные инструменты, ну и демонстрируя изучение нового оборудования. Опробовать а необычные инструменты будет интересно как тем, кому не чуждо искусство музыцирования, так и тем, кто только начинает познавать многообразие мира звуков. Рядом с инструментами установлены нотные станы, которые помогут воспроизвести всемирно известные мелодии даже самым маленьким ценителям музыки. Кроме музыкальных инструментов, в сквере появились также скамейки, урны, указательные знаки информационные стенды, предусмотренные парковочные места для велосипедов. Территория оборудована таким образом, чтобы по ней могли перемещаться родители с колясками и люди с ограниченными возможностями. Продолжается и благоустройство прилегающих к скверу зеленой зоны. Рядом уже засеянный через пару месяцев зацветет яркая поляна летних цветов, будут посажены деревья, пруду на Эспланаде вновь заработает фонтан, а звуки музыки дополнит оживленное жужжание обитателей гостиниц для насекомых. Жителей просят бережно относиться к новым объектам, чтобы они могли долго радовать маленьких и взрослых посетителей сквера и дарить им возможность прикоснуться к удивительному миру музыки. Во время прогулок нельзя забывать и о соблюдении правил эпидемиологической безопасности. Сюжет подготовил отдел общественных отношений маркетинга до Угутской городской думы.